Слава Господу! Мы сегодня продолжаем послание Якова. Вот. Я очень люблю это послание. Вот. Я очень люблю, почему? потому что там что-то вот в моем духе, касающееся того, что производит какие-то, на самом деле, какие-то изменения, когда читаешь это слово, дает анализ нашему разумению нашим мозгам. И мы затронули в этом году уже первую и вторую главу, делился Леон и испытаниями, и искушениями. Вот, и Дима по поводу слышания и движения, как нам, даже как связано это со словами. Вот, и я так благодарен. Вообще, как-то год особенно как-то так начался, каким-то особенным движением для того, чтобы как-то подготавливать и менять нас и внутри, и как нам действовать в жизни сегодня, в этих, в этих ситуациях пандемии. И я думаю, что в эти времена Бог будет еще больше нас укреплять, потому что это только, как в моем понимании, начало-конца. И Бог будет утверждать, может быть, кто-то упадет в вере, а может быть, кто-то еще поднимется, еще станет сильнее. Но я верю, Бог хочет укреплять наши семьи, наши дома, чтобы у нас было еще сплоченность между нами. Вот. И, конечно, немножко хочу как бы вступлением поделиться о Якове. Вот, кто он такой? Кто этот Яков? Потому что мы встречаем там несколько Яковов. Вот. И когда я смотрю на то что говорится о якове мне все время вспоминается в фильм где помните там такие слова он же госа он же троса и такое вот и как бы тут написано что он якобы его называет яков справедливый яков младший и яков плаведный и яков брат господа Короче, видите, сколько он же, он же, он же. Но это одна та же личность. Но вот почему младший? Интересный вопрос, почему он младший, потому что, чтобы различить как-то это, до него уверовал другой Яков, Яков Завдеев, помните такого, да? И он был одним из учеников Ешо, а брат Якова, он не был верующим на тот момент, и даже он как бы противился, и хотя он был, насколько мы понимаем, что он сын Иосифа, но не родной брат Иешуа, он сводный брат. И в то же время вот мы читаем о том, что вот Матфеи и там в других местах Писания, по-моему, у Марка есть такое, что он не плотник Леон, сын Марии, брат Якова, то есть, Ишуа, говорится о том, что у Ишоа были братья Яков, Иоси, Иуда и Шиман, Не здесь ли между нами его сестры? То есть, у них была, видать, большая семья. И братья, и сестры. Пока, конечно, не можем сказать, кто, кого еще родила Мирия. Но мы знаем, что у Иосифа была семья. Может быть, он вдовец был или что, и потом он женился на Марии. Вот. И мы видим, что на праздник Сукот, когда мужчина направляется в Иерусалим, как паломничество, в Ане мы читаем такие слова, где «выйди отсюда», как братья ему говорят, «выйди отсюда и пойди в Иудеи, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным». Они думали, что вот он хочет там прославиться, как бы такой гордец. «Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, что-то там прячешься. пойдем с нами на сукот». А Господь сказал, что еще не время, как бы, и потом позже он пошел. Ибо и братья его не веровали в него. Но мы потом знаем, что Яков уверовал. В «Деяниях» мы видим эти, где написано о том, что он, помните, где в первой главе они пребывали вместе, это молитве и молении с женщинами Марии, там, матерью Ишо, и с братьями его. И в первом Коринфе об этом Леон как-то уже подчеркнул еще в первой проповеди первой главы, о том, что братья его уже были верующие. И в то же время он стал бы как бы главой общины потом, и некоторые говорят, что он даже стал как бы столпом. Что такое столпом? Как бы выделяющийся как старейшина в таком, как бы, как бы центральной фигурой, что ли, в общении. И по словам как бы историка Иосифа Лая, вы, наверное, слышали о нем, говорят о том, что Якова сбросили якобы с храма и, это, и закидали камнями где-то в 62 году. Вот. Ну что послание Якова? Ну, как бы многие утверждают, что это была одна из первых книг, Одно из первых посланий, где-то написано в 1945 году. Но есть среди протестантов, которые не нравится Яков вообще, особенно услышали такого Мартина Лютера. Он не любил Якова, потому что он говорил о делах. А говорил, вот Павел правильно пишет, что вот верой человек оправдается. Но и это правильно, что мы оправдываемся верою. И Писание говорит также в римлянах, праведник веру и жив будет. Но тут нет противоречия, потому что я смотрю, вот в некоторых христианских течениях, я сталкивался с такими течениями и там, в Казахстане, когда они приезжали учить, что самое главное, что ты покаялся, спасся, и все, больше ничего не надо делать. Плоть-то греховно, что с ней там это. Как бы ни было, ты все равно, все равно грешник. И получается, что тебе не нужно бороться, тебе не нужно что-то изменять. Ну, вот какое есть, такое есть. Но это ложное дело, потому что Яков уже как бы говорит о тех, что да, вера веры, но твои делами веру покажешь свою, потому что нужно какие-то изменить, что-то должно происходить. Вот. И поэтому я бы хотел бы, ну, как бы начать с третьей главы. Потому что именно вот третья глава, она как будто вот подталкивает уже к каким-то практическим действиям. Итак, братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большим осуждениям, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. На самом деле, вот мы сегодня учим, я не скажу, что я учитель, но я все равно учу. Может быть, у меня не такой интеллект, как у людей с высшим образованием, но я учу все равно. Тому, чему Господь мне научил, может быть, простым каким-то языком, может быть, у меня нет каких-то формулировков, нет того интеллекта, который у многих других. И мне наверное, понравилась как-то одна фраза Леона, когда он сказал о себе, что вот я учитель, но есть люди, учителя, которые в 10 раз круче, чем я учитель. А есть, которые круче и тех учителей, которые в 10 раз тех круче. Ну, по крайней мере, мы делимся с вами словами, которые Бог, и пытаемся учить для чего? Для того, чтобы помочь каким-то образом брать послому, чтобы какие-то изменения были внутри нас. И поэтому, видите, написано, что учителя подвергаются большему осуждению. Это не так-то просто учить. Мы тоже несовершенны. И даже если я учу о чем то но этого у меня нет, это не говорит о том, что я не могу учить. Потому что я тоже с чем-то борюсь, с чем-то что-то хочу, чтобы у меня изменилось. Я гневаюсь иногда и раздражаюсь по каким-то вещам. И все равно я прохожу какие-то этапы, потому что я тоже несовершен. Но Господь поставил учителей, пророков, пастырей в общинах, апостолов, как некоторые называют, хотя я смотрю, уже многие тебе поставили такой чин апостольства. Ну, я не, не хочу об этом сейчас говорить и осуждать кого-то, но, по крайней мере, сегодня мы учимся. И учимся, чтобы каким-то образом вокруг нас что-то менялось, в наших семьях менялось, чтобы научились мы тому, чему Господь нас учит. И помните, как-то к нам приезжал пастор Рейн с Прибалтики, Леон его пригласил. Старичок такой, ему уже 80 было, наверное. Это первый пастор, где началось пробуждение там в, в, в советское время. И он приезжал сюда. Знаете, что мне понравилась? Его вот такая фраза. Одна из первых фраз. Он посмотрел вот так на всех, как я вот сейчас на вас смотрю, и говорит, вы все нехорошие и, знаете, весь зал так напрягся, потому что у кого-то говорят, да, я хороший, я вот и молюсь, и пощусь, там третий десят. Но он сказал, вы все нехорошие, потому что Писание так говорит, один Господь добрый благ, Он один хороший. И ты знаешь, потом все как-то так фу, сдулись, думают: да, на самом деле так. Вот, и это интересно, такое время было, когда... А, мы начали понимать, да, Господь один, Он совершенен. Он единственный был без греха. И вот третья глава, третий стих. Вот мы влагаем удило в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляли всем телом их. Вот. И интересно, на самом деле хороший наездник, он умеет управлять лошадью. Я вам расскажу историю. как-то я там, в Казахстане, ну, оказался в степи там с друзьями, и там э, этот э, пастух ездил на коне, и э, с ним был еще второй пастух, который палкой подгонял овец, потому что иногда пастух даже вот как у нас пасторы, иногда просто подгоняет, направляет, как бы вот так, чтобы мы как-то шли. Иногда даже без, может быть, словами как-то это сам просто э, овцы слышат голос пастуха. И вот они как-то сели там отдыхать. Я попросил его прокатиться на лошади. Я никогда не катался на, на лошади, но так мечтал поскакать, так как говорится. Знаете, и я сел, на, он говорит: а, садись, покатайся, мы пока тут полежим на травке. И я сел, и эта лошадь меня как понесла, я ничего не мог делать. Я сказал, а как это? Он говорит: а, вот так ударишь, и она пойдет. И как бы я ни рулил, она как пошла, пошла, если я сюда, она сюда, и вот не мог никак я ее остановить, пока не упал с лошади. А уже уехал на километра 2-3, наверное, от этого пастуха. Ну не мог, она по степи идет, и по колючкам, я там вообще не знаю, тут через какой-то это, ты комары давай на меня налей. Я не понял вообще что Говорю, что мне делать? Мне такой страх пришел, что я вообще никогда не остановлюсь. Но что произошло? Потом, когда я встал, я смотрю, она успокоилась, стала травку щипать, я взял ее за удила, за узду, и пошел пешком, я уже боялся сесть. И я долго шу. короче, приёл и говорит, ты где так катался? Я говорю, ну вот так и так. И вот видите, на самом деле, это не так-то просто, если ты первый раз. Если мы не умеем управлять, всегда возникнут какие-то проблемы, как у меня в этот раз. Если, и дальше вот написано, и вот и корабли как невелики, они как с несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда ходит кормчий. Видите, вроде бы громадный корабль, а там маленькое что-то такое, и корчий управляет. Я когда вот это читаю, я вдруг вспоминаю фильм «Волга-Волга», кто видел там такое, говорит, а я все мели тут знаю. И он рулит. Этим стурвалом и туда, и сюда, пока не попал на мель, и улетел с, с этой лодки, корабля. И говорит, вот это первая мель. Как бы так. И вот так же мы можем нашей жизни управлять нашим... Как бы, если мы не можем управлять нашим языком, на самом деле возникает очень много бед. И дальше так в пятом стихе написано... Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотрите, посмотри небольшой конь, как много вещества зажигает. На самом деле, если мы не умеем управлять языком, это может принести уже много бед и катастроф. Как вот огонь, на самом деле, спичку зажгли, и раз, и разгорается, и что даже порой невозможно как бы затушить. И я смотрю иногда перепалки среди мужа и жены, иногда даже слышу такие вещи. Он одно слово, она ему два, он три. И вот так получается по нарастающей, пока не начинаются крики и все такое. И на самом деле Писание говорит, что язык как огонь. Он до того, что и начинает развиваться перепалками, что люди приходят ненависть, приходит злоба. Вот. И иногда, а раньше я слышал такую фразу, а, как а, «в споре раздается истина». Но вы знаете, никогда я не видел, чтобы в споре раздалась истина. Иногда может быть. Но в основном раздор, раздражение, чуть ли не кулачные бои и подоубийство. И как нам научиться управлять на самом деле нашим языком? Где находится язык? Голова. Сколько отверстий у нас в голове? Семь. Два глаза, два уха, две ноздри и рот. Уши могут слышать, но не слушать. Или слушать, но не слышать. А могут и слышать, и слушать. Но мы об этом не можем видеть, или от этого у нас ничего, изменений никаких не происходит. Мы не можем этого видеть. Проявление даже глаз. Люди могут лукавить, строить глазки себе, но мы на самом деле не узнаем, что на самом деле в них, где истина, где не, правда-неправда. С ноздрями, но дышит, дышит. Иногда, конечно, когда человек кипит, может быть, можно увидеть, как он сопит носом. Но не всегда. Но вот когда рот открывается, это труба. Тогда начинает что-то ужасное происходить. Вот. Интересно, что я когда, вспоминаю, когда я раньше приходил к врачу, там в советское время, здесь это реже, что врач все время говорил, покажи язык. И по языку он определялся что-то, допустим, даже я пожаловался на что-то, он все равно говорит, если даже на спину, пожалуйста, или тут-тут, он все равно говорит, покажи язык. И вот показывали язык, оказывается, язык показывает, что у тебя не в порядке в твоем теле, внутри. И это через эти вещи, мы знаете, по жизни мы учимся понимать добро и зло. И сегодня как бы Господь хочет научить нас, потому что на самом деле язык он приносит или жизнь, или смерть, или добро, или зло. И как в Писании говорит в притчах, смерть и жизнь во власти языка. И каждый из нас вкушает, я уверен, вкушает от своих, плод, от своих уст плоды. И в прошлом, и, может быть, сегодня в настоящем. В на своей главе написано в 9 стихе, «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено». Кто его знает? Иисус сказал Матфею. 12 главе, 13 стихе. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Потому что на самом деле язык имеет громадное влияние. Вы даже можете посмотреть по истории, почему происходили войны. От разговоров. Говорили, говорили, вдруг поспорили, и все, началась между кем-то там война. И это... Из-за чего? Потому что нет контроля над языком. Причина разладов, разводов в семье тоже связана из-за языка, из-за разговоров, из-за того, что друг друга не понимают, не умеет слышать, не умеет слушать, не умеет вникать. И Бог дает нам вот нас разных, чтобы изменить нас. Люди думают, ну разведусь, вот женюсь, над, или выйду замуж за другого, и у меня будет совсем по-другому. А все опять повторяется. Потому что у тебя внутри не в порядке все. И на самом деле благополучие в нашей жизни зависит от того, что мы говорим. И не только что говорим, как говорим. Это может радикально изменять нашу жизнь, когда мы на самом деле учимся слышать себя, что мы говорим и как мы говорим. Повышенный тон. Или мы с любовью это делаем. Или даже обличить можем мягко и дать понять человеку, что, что и как. И мы не всегда правы. Я как лидер служения сколько замечаю разных вещей. Вот сейчас общаюсь с людьми. Я ездил по людям, по семьям. И вот так по телефону очень много разговариваю. И насколько я смотрю в нашей общине, я никого не хочу осуждать. Но я хочу, чтобы мы менялись. Потому что я вижу, что не все искренне. Перед кем-то мы можем подстроиться, пытаться угодить. А Господь хочет, чтобы мы были прямыми, такими, какие мы есть, даже с каким-то пороком, но дать понять, почему Писание говорит, 1 Иоанна написано, когда вы носите на свет, тогда кровь ишу очищает вас от всякого греха. Сколько есть тайн между нами. И даже если кто-то обиделся на меня, он подойдет и будет вот так, ну, потому что же лидер. Но это тоже неправильно. Один брат как-то, ну, там, в Казахстане, подошел ко мне и говорит, я, я ухожу с общины. Я говорю, а что случилось? Он говорит, я обиделся на тебя. Я уже два шабата мимо тебя прихожу, говорю, привет, а ты даже не поздоровался, не обратил на меня внимания. Я говорю, слушай, извини, я, не, может быть, просто не заметил тебя. Да ну, ты даже посмотрел на меня. Ну, вы знаете, бывает такое, что когда... Те, которые, допустим, проповедуют, те, которые служат. Или может быть какая-то проблема внутри тебя, и ты никого не видишь и никого не слышишь. А человек не хочет тебя понять, он сразу на тебя грязь льет и все. И это тоже неправильно. Вот как Дима в прошлый раз помните, про Кока-Колу говорил. И я недавно купил квас. И не успел открыть. Я был весь в этом квасе. Стена вся в квасе. Кухня в квасе. Вся эта самая. И я, я, я не мог его закрыть. И потом со всех дыр уже закрыл. А он прет прям, я не знаю как. И вы знаете, пришлось мне вот так в раковину сунуть И весь этот квас вылить. Потому что я думал, это вообще... Ну помыл кухню, а стена осталась грязная, я ничего не могу даже оттереть. Смотрю пятна вот так, ну придется что, белить. Так же в наших жизнях, когда из нас вот это вот прет вот это огонь, этот из языка, который обжигает вообще, уничтожает все вокруг, не так-то просто восстановить. Столько злобы у людей. Вы знаете, я, не, я каждую среду езжу, почти каждую среду езжу к маме, метапелью, ее, потому что Метапелль это выходной в этот день. И я с ней сижу почти весь день. И я встретился с двумя женщинами, когда уже уезжал, это познакомила меня сестра родная моя, с ними. Они верующие, они не знают, куда пойти. Я их посадил на наш сайт, они начали смотреть наше служение по онлайну. И вот в эту среду я с ними встретился, думаю, ну, посмотрю, что-то там за сестры такие. Вот, якобы одна была уверующая в Иешу, потом она ушла в религию, в ортодоксальный иудаизм, и говорит потом, а Иисус меня тя тянул, тянул, и вот я вернулась. Я говорю, ну, Барухашем. И говорит, они обошли все общины, церкви в, в районе ганнея Валода Волода, там вот. И говорит, ужасно вообще. Одна религия кругом. Вот всех осуждают, всех это самое все нехорошие такие, э, везде все неправильно. Вот. И я думал, как их успокоить, потому что я смотрю, от, от второй, одна спокойно, от второй прям прет. И я говорю, ну вот а то, что вот мы онлайн тебе посмотрели. Да тоже религиозники. Я говорю, да. И вообще все, и вообще от дьявола. И говорит, и онлайн от дьявола, и телефон от дьявола. Я говорю, слушай, а зачем ты тогда телефон в руке держишь? Вот он же от дьявола, выброси его. Она сразу замолчала и больше ни слова не говорила. Но видно было, что в ней кипит все, она такая недовольная всем. Я говорю, ты знаешь, посмотри, разберись самой себе. Да, она вышла потом из нашей группы, одна еще осталась, слава Богу. Посмотрим, Господь работает все равно с людьми, как бы ни было. Если вы веровали, Бог не оставляет до конца, пока они не скажут Ему, мы в тебя не верим. И дальше мы читаем о том, что Ишуа, вот мне нравится, когда он говорил про порождение и хидны. Как вы можете говорить, добрые будучи и ибо от избытка сердца говорят уста. О чем я веду? Если, если что-то из уст выходит, эта проблема вот тут. Это так взаимосвязано сердце и уста. Если у тебя в сердце не в порядке, они будут помойме выливаться из уст твоих. Почему говорит Господь, надо обуздывать, надо тренироваться? И мы в процессе этих тренировок, потому что претерпевший до конца спасется. Это не говорит о том, что ты покаялся и все. Делай, что хочет, спасенный, ладно, а это начало движения к спасению. Потому что мы на самом деле животных можем укротить, как написано, вот во всякое из зверей, зверей, присмыкайся, морский живот укращается и укращено. Ну, короче говоря, мы можем укротить. В цирке мы видим, как хищников даже укращают. Собак очень дрессируем, животных домашних. Я учился, когда в школе, я был в интернате, и у нас было футбольное поле, и рядом были частные дома. И вы знаете, я видел э, э, с тем парнем, которым мы играли в футбол, он купил ягненка, вот такого маленького. И вы знаете, он адресировал его, как собаку. Ко мне он ну, подбегает, я был в шоке. Надрессировать барашка? И он, он вырос вот такой большой. Думаю, как он его сожрет, такого дрессированного? Мне жалко будет его резать на мясо. Но он надрессировал, потому что мы можем их надрессировать. И Бог дает нам эти способности, таланты, дрессировки. А вот что делать вот с этим языком, от которого столько гнилья друг к другу? Мы пытаемся контролировать кого-то, манипулировать. И иногда вроде бы говорить истину а в то же время давить каким-то образом. Вот. Поэтому в этих вещах тоже нужна мудрость и научиться говорить как-то правильно. И уважать, даже если разногласия, уважать мнение другого. Когда была первая конференция в Берлине, мессианская конференция мессианских раввинов и пастеров, это было первое, где ну, мессианское движение как бы возрождалось опять только. Там и 50-ки баптисты, адвентисты, харизматы, кого только не было. Вы знаете, после, допустим, прошел семинар, конференция, проповедовали, вечером мы садимся в фойе, там, допустим, пьем кофе, общаемся, и обязательно были какие-то провокации от кого-то. И все время было против Мишицина ему такие, он же как организатор, и вот ему такие вопросы задавали, и такое ощущение было, что вот сейчас начнется э, что-то кулачное. И вы знаете, вначале на самом деле так было. Даже проповедующий стоит, и вдруг что-то заикнулся по пятидесятниках. Пятидесятники вставали, говорит, чего ты о нас имеешь в виду? Он говорит, ой, извините, извините, я по, э, не хотел вас обидеть. И вы знаете, через пять дней, прошедших конференций. Что-то Бог сделал между нами. При всем том, что мы, как бы вот так чуть не это, мы стали уважать мнение другого, даже не соглашаясь с его мнением. У нас пришел какой-то мир. И поэтому вот с языком на иврите лашон ара, язык зла, как говорится, вот, мы должны научиться укращать. И все эти удилы, примеры, вот как удилы у коня, руль корабля, искра, от которой могут сгореть и горят и леса, и дома, и какие только пожары не существуют, и э, яд, проникающий, как говорится, в русло нашей жизни, все это мешает нам и говорит только об одном, что на самом деле э, язык может приносить ужасный вред. Не только окружающим, но и самому тебе. Почему? Потому что а чего мы болеем? Проблема нашего языка. Потому что мы нервничаем, мы раздражаемся, думаем о кого-то, вот этот такой-сякой. А вот даже вот, возьмите водитель, вот я водитель. Кто-то вот на машинах ездит мы дальше будем читать, как мы проклинаем, как тут написано, мы благословляем Бога и проклинаем человеков в 9-10 стихе. Сотворенных по подобию Божию из тех же усов исходит благословение и проклятие, не должно, братья мои, всему, так быть. Даже если человек плохой, даже если он дерьмо, но он сотворен по образу подобию Божьему, Денис сегодня подчеркнул это. Мы должны уважать, как личность, даже он, если он даже дерьмо. Но мы не должны говорить в адрес этого человека, что он козел там или еще как-то, как мы едем, вдруг раз кто-то подрезал, да ты чё, козел, куда ты прешь? И мы разговариваем внутри, а он-то не слышит, как такое ощущение, как будто мы с бесами общаемся. А можно же отреагировать совсем по-другому? А как Иисус, У кого мы учимся? Господь нас учит. Даже когда на него плевали, и когда говорили, если Сын Божий, вот сойди из креста, и воины, и, и среди священников такие были, и, на, и среди народа даже такие были. Господь что сказал? Прости, Господь, они не понимают, что делают и что говорят. Как нам надо научиться, когда что-то вот такое происходит? А у нас получается а, так, что мы даже не умеем управлять ничем этим. И сегодня мы... Я знаю, что многие из нас слышали не раз такие вещи. Но меняемся ли мы? Сегодня опять мы повторяем послание Якова для того, чтобы... От нас начались какие-то практические действия. Не будь потребителем. Почему говорят, если ты на самом благочестит, ну давай, помоги в дом сиротам, который у нас тоже есть. А не так только требовать себе. Вот мне помогите. А насколько у нас слова, я в последнее время замечаю, ну, как-то разговаривал с одной женщиной, и с сестрой, и с братом, и кто-то говорит, да ты что, ты понимаешь, просто у меня все капец. Или еще что-нибудь. Да я, да я в таком состоянии уже все. И говорит какие-то негативные слова в свой адрес. Я не говорю, что мы можем не говорить. Допустим, если меня спрашивают, как твое здоровье? хотя я знаю, хотя есть болезнь какая-то внутри меня допустим, я сейчас в последнее время жалуюсь мной с желудком я говорю, ну, пойдет есть проблемы, но ну, я надеюсь что Господь исцелит, а если это жало в плоть, значит Он меня поддержит потому что если Он хочет, Он целить. если нет, так нет, но что я сделаю и мы не все можем объяснить Течет ли 1-12 11, стих, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смокомница приносить маслины или виноградная лаза смоквы, так и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. 13 стих. Мудр ли и разумен, кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой, с мудрой кротостью? Я просто расскажу о себе. Мне нехороший был язык. Ну и сейчас, может быть, временами. Но я решил как-то следить за, за своим языком. Не за женой, не за детьми. Потому что у всех какие-то правления. В некоторых семьях у кого-то жена жесткая, муж мягкий. Или наоборот, муж жесткий, жена мягкая. Или оба такие. Прям готовы друг другу пасть порвать, моргало, выкалывать. Но при этом, когда я решил разобраться в самом себе, не в ком-то, вы думаете, мне вначале, на самом деле, вначале было очень хорошо в семье. Потому что, знаете, когда первая любовь, свидание, столько любви, столько хороших, ласковых слов о любви, о том, что жить без тебя не могу. Но приходят какие-то моменты и начинаются конфликты. Почему? И мы начинаем говорить всякие гадости. И вдруг кто-то говорит, а помнишь, вот тогда ты мне сделал так и так, я промолчал, я промолчала, и начинаются перепалки. Но я понял, что я должен как-то повести по-другому. Иногда молчание мудрость. А иногда нужно сказать, но не в повышенном тоне, а как-то по-другому. И тогда что-то начинает меняться. Я просто за одной истории, которому я свидетель. В одной, одна семейная пара, а на верующего нет. Он поддает каждый день и все, хоть немножко, но поддает. Она пять лет молилась за него, чтобы освободился он от от алкоголя. Ничего не происходило, ничего. Она сюрремом он приходит и опять нажрался, ты свинья, там какие-то слова в адрес его говорила. Слова, все отсюда выражается, и по из нее лились. Да ты хоть замолись, хоть сто лет ничего не изменится. Прежде всего, ты что-то должно измениться в тебе. И один служитель ей сказал, ты знаешь, ты должна его увидеть таким, каким видит его, его Бог. Она говорит, а как, каким видит его Бог? И он говорит, открой Тимофея, третью главу, и прочитай, и представь себе, что он епископ, что он учителен, что он хорошо заботится о доме, не пьяница, не биться. Представляете, она говорит, она не могла представить, как я его, вот этого бухарика, могу представить таким, что он может быть служителем. Но откуда ты? Может, Бог как раз его видит таковым? И она не боролась с тобой, она стала пытаться ничему не говорить. Встречает иногда вырвется опять мне, ну привычка же. За этим контролировать надо. И вдруг какой-то наступил момент. Она молилась, говорит, Господь, ну раз это ты мне сказал, да, давай... Помоги мне с этим справиться. Ты сам сказал, что если будете просить мудрости, то дам. И она стала просить мудрости по отношению к своему мужу. И знаете, что произошло? Прошло три месяца всего. И вдруг он приходит очередной раз. Она говорит, ну, дорогой, ну ты же не, ты же не такой. Она каким-то другим, она его не обзывала, не оскорбляла. А, а какой? Она говорит, давай я тебе утром скажу. Это спись, и мы утром с тобой поговорим. И утром она сказала о том, какой, какой он хороший. И вы знаете, последующим эта семья стала семейными служителями. Они свидетельства о том, как у них проходила жизнь, как он порой ее долбал, как они это самое, как она молилась годами, пока не началось вот это движение, изменение самого себя, контроль за своим языком. И что-то стало происходить. И поэтому я говорю, нам нужно научиться следить за своим языком. И я, когда стал следить за своим языком, вы знаете, сегодня у нас радикальные изменения в нашей семье. У нас все время царит, извините, это не скажу балдеж, мы все время смеемся, шутим, радуемся. Если даже напряжен какая-то происходит, кто-то... Мягко раз скажет, и вдруг раз все изменяется. Все зависит от нас. Яков 3, глава 14-16 стих. «Но если в вашем сердце вы умеете, имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо здесь зависть и сварливость – там неустройство и все худое. Но это в этом есть то, что на самом деле люди, которые бывают, как говорят, они верующие, ну, живут по-мерзки. И поэтому что-то, чтобы они не говорили, чтобы они не делали, даже вот смотрите, мы иногда смотрим передачи, но я в основном, получается, телевизор смотрю, когда к маме езжу. А у нее там и новости, эти перепалки политических обозревателей, или еще кто-то там, как они между собой аж грызутся. Вот специально такие передачи делают, э, и они орут друг на друга. Каждый считает себя правым. Вот, и там вообще ужас что творится. И вот смотрите, на что... На самом деле это не есть мудрость Божья, но мудрость какая? Человеческая тоже есть мудрость. Я встречал людей, которые не знаю, не верят в Бога, но они прекрасные люди, они умеют как бы контролировать, они культурные во всем. И при этом приходят слова, как говорил Господь, что есть люди, которые не знают Бога, но живут по законам Божьим, пусть это внутри у них. И, конечно, здесь нужно научиться смотреть на то, что Бог, если ты даешь мне мудрость, помоги мне справиться с моим злым языком. Якова 3, 17, 18. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеет у, у тех, которые хранят мир. Все, почему Господь говорит, все решайте с миром. Если произошел скандал, как написано, не оставляйте до зари, разберитесь, сядьте в кухне, уложили детей спать. Разберитесь. Только научитесь так, чтобы это не было слишком так эмоционально, что ли. А спокойно поговорить. А может быть, признаться и сказать, да, я был неправ. И даже если ты прав, сказать, что ты неправ. Почему? Потому что ты сделал какой-то повышенный тон, и это изменило на злобу. Поэтому и говорится, можно говорить истину, и надо знать, как говорить, и каким тоном говорить, и научиться. Детям, да, я могу иногда раз и повысить тон. Это нормально. Где-то даже одернуть. Но в отношениях мужа и жены не должно быть так. Мы должны научиться быть любящими, мягкими. Мы же пож... вышли замуж, поженились. Для чего? Для того, чтобы вместе дойти до конца. И даже поклялись, что ли, там, что до смерть разлучит только нас. А иногда такой раз, да стоп, ты, чтобы я видел тебя в гробов в белых тапочках. Я говорю, такого не должно быть. Так иногда это в мыслях приходит, ты даже не можешь высказать. Но научиться любить. И мы до сих пор, я учился любить. Есть вещи, которые мне не нравятся. Но я уже смирился с теми вещами. И говорю, ну, что я? Я кто? Бог, что ли, менять? Но каким-то образом начал сам влиять своими делами, своими поступками. И атмосфера стала меняться. Потому что нужен тот шалом, хранять мир. Кто этот шалом? И шо? Если я принял его, он есть этот мир, он есть этот шалом. Его вот дух внутри меня, он создает ситуацию этого мира. Даже кажется, все вокруг рушится, все вокруг что-то не так. А у нас есть вера и доверие, в мир, то есть доверие. Мы доверяем, Господь, я верю, что ты это разрулишь, дашь мне мудрости, где мне действовать, а где, может быть, просто мне ждать. А может быть, подведешь какого-то человека, который поможет мне в той или иной ситуации. И все с миром. И это нормально. Почему Писание говорит, в притчах написано больше всего храни, мало храни сердце свое, потому что от него идут источники. Или ты будешь блевотину изливать, или на самом деле сглаживать так своими устами, как пластырь, знаете, написано, что Господь накладывает свой пластырь. Но лучше бы он Пластер иногда, ротик, чтобы он лишний раз ничего не, не высказывал. Поэтому нам надо учиться, чтобы управлять своим языком. Не чужим, а своим. Просто мы хотим кого-то это самое. И поэтому я возвращаясь к первому стиху. Не пытайтесь кого-то учить особенно жены, не обижайте своих мужей, жена да не учит мужа. Она может подсказать или сказать, я вот думаю, как ты думаешь, вот у меня такая вот мысль, а не так. Вот я сказала вот так, и моя истина правильная. Не должно быть так. Поэтому я закончу одними из мест Писания, которые очень люблю. Пусть благодать Господа нашего Ишо, Мессии, и любовь Бога Отца, и общение Роах, Святого Духа, да пребудет со всеми нами. И если вы согласны, можете сказать «Аминь». Аминь. Я не говорю, почему я говорил о мы, Я не говорю, что мы, кто где, за кафедрой, лучше, чем вы. Нисколько. Но у нас ответственность, и Бог спросит с нас. Не старайтесь быть учителями. Если это тебе не дано, лучше не стоит. Пусть Бог благословит вас.